Что нам? Какая нам разница, где вообще будет вещать создатель биржи? Ведь все люди ждут, когда уже? Когда уже запустится площадка и когда Дмитрий ответит на вопросы? Потому что 8 декабря, почти что два месяца назад, сегодня у нас 5 декабря. Димины администраторы в чате призмбит болталка сказали: Люди добрые, задавайте вопросы, мы вам на них все ответим. И вот Дима появляется на канале Криптосплетни. Хотя до этого он уже появился у одного недополитика Бычковского на канале про это я думаю он тоже будет рассказывать так что мы эту тему затронем но почему-то со своим сообществом с людьми которые инвестировали в его биржу он на связь не выходит и вот тут о боже о чудочке появилось такое интервью давайте смотреть не слышал Чуть-чуть, там пару слов о себе расскажет. Я смотрю, я смотрю, ваших подписчиков, там все мои друзья. это 80 знакомые, поэтому тут есть, вы умело, писать, умело, умело хайпуете, конечно. Ой, тут опять началось. А, хайпят на нем. Ишты Киркоров у нас такой нашелся. Все у него друзья тут. Ну и на самом деле, да, канал Крипто Сплет это какой-то маленький канал, там телеграм-канал, чуть ли не как у меня. Хотя у меня в телеграм-канале а, Я тоже не претендую На какой-то высокий статус а, Просто там что-то иногда Репочу, что-то пишу То, что на YouTube не получается скидывать И анонсы роликов на YouTube, А точнее не анонсы, а постфактум Даже а, выкладываю Но, блин, ой, ну, ну Пиариться на Диме ну, Посмотрите-ка вы, надо же себя Обмазать медом Посмотрите, какой я такой человек Все на мне пришли тут попиариться Василий Дмитрий, вот, наберите в интернете, там много чего плохого. Сейчас делаю сайт Дмитрий.ком. вот, если у кого-то есть идеи, пожелания, предложения, вот мы там соберем все плохое, все хорошее, ну, вернее, все плохое соберем, чуть-чуть хорошего, и на разных языках, ну, потому что много новостей во мне, я решил сделать в одно место. Потому что столько телеграм-каналов, где-то 500 подписчиков, где-то 2000, где-то 10, все что-то постят. Но я решил, соответственно, чтобы людям упостить, в одно место все собрать о себе. Ну, считаю, вот неплохая идея. Хорошо, ну а вот вы из последних новостей, то что о себе читали, что бы вам запомнилось такого, что прям откровенное броня, что вас возмутило? Знаете, я последние там, полгода, год активно занимаюсь там, проблемой Беларуси, так как я белорус. Активно занимаюсь проблемой Беларуси. Еще помните, когда Васильева посадили? А какая, какая тема форсилась? Да нет, его посадили, это вообще статья, по которой ему там вменяют, это все неправда. На самом деле его посадили, потому что он белорусский оппозиционер. Он так поднастрал режиму, что вот его упекли в тюрягу через Казахстан, сейчас доставили в Беларуси пизда Васильеву. А на самом деле что мы видим? Васильев в Питере после отсидки, да, вот этой в Польше, встречается с Бычковским, там продолжает свои темы какие-то гнуть, что он а, чуть ли не государственную белорусскую валюту изобретает. Ну, посмотрите, какой человек балабол. Вот что он тут сейчас будет говорить? Русская метод замещает. И про Лукашенко сказали вообще столько плохого, говорят. Прям каждый второй белорус говорит про него плохого. А он живет, здравствует, миллиарды печатает, и вот открытие сегодня у нас до сих пор у Сатова система там, денежная, которая доверяет все Беларуси. Его... А, так ты собираешься, как он, просто не отвечать на это никак, оправдываться всякие, придумывать, да, сказки, неблицы, сочинять а, и дальше как-то, ну, не то что даже издеваться над людьми, эксплуатировать людей для того, чтобы набить свои карманы. Ты такой пример для подражания выбрал? Или как? Все ненавидят абсолютно. Не знаю одного человека, которого любит. Но все пользуются его денежной системой. Поэтому какая разница? Говорят, значит, хорошо. Поэтому, знаете, хорошо. Разжег... Все пользуются его денежной системой. А выбор есть другой системой пользоваться. У кого есть, те не пользуются. Если мы будем говорить о людях, которые накопления какие-то да, откладывают, хранят даже большие суммы какие-то свои, все это в иностранной валюте. В основном доллар у нас, вторая государственная валюта, и сама Лукашенко по телевизору, там в новостях этих, а все время говорит у всех будет зарплата там по 500 долларов и все всегда приписывает к долларам поэтому у нас в беларуси не его деньгами пользуются а пользуются в основном долларами и даже как ты говоришь руководящее лицо страны он также ориентируется всегда на доллары всегда цены зарплаты он всегда ассоциирует с долларом поэтому не надо тут ляля -ля, у нас все уже давно в долларах их там слова сплит ну, господа, я на связи, я ни в кого не бегаю. Вот, вот, пожалуйста, да, Оксана, вы мне написали, мы с вами, ну, да, мы там сместили на один день. Ты блять в чат болталку зайди, Василий, там все люди уже два месяца ждут, два месяца те вопросы задают, и ждут, пока ты весточку хоть какую-нибудь им напишешь, а не через своих глашаты, глашатаев этих глашатых будешь им доносить информацию который никто не может даже до конца поверить, потому что эти люди, которые там числятся админами в этом чате, они говорят, да не, мы обычные пользователи, как и вы, просто у нас права администратора, и да, мы общаемся с Васильевым, но ничего сказать вам по поводу какому-либо не можем, вот информация какая-то, да, все ждите. А тут тебе написала Оксана какая-то, у которой там 300 или 500 подписчиков в Телеграме, криптосплетни называются, хрен пойми, что это вообще за канал, что это за Оксана, и ты тут сразу на побегушках такой вылазишь. Бычковский этот фраер к тебе приехал, ты с ним что-то там записываешь. Я смотрю, ты за кучу дел берешься, и ни одно до конца не доводишь. Понятно, причина. Естественно, это, наверное, главный принцип сейчас открытость, прозрачность. Друзья, все кого Духуя открытость скрывается, сидит в чате, призмбит, болталка, никому ни на что не отвечает, открытый человек. Рад вот, задавать вопрос видимо мы по примеру тебя тоже люди рады были видеть слышать что ты освободился даже бабки кто-то там додумался тебе собирать но суть в том что каждый день твоего умолчания эти люди отсеиваются их все меньше становится и становится больше людей которые тебя ненавидят может это ход у тебя такой да ты через год выйдешь скажешь вот я увидел что только три человека остались верны мне Верили, ждали, им я все возмещаю. Остальные предатели, все, идите нахрен, да, с поля. Такая у тебя стратегия? Если такая, то ты, да, правильно действуешь. По примеру, сегодняшнего стрима сделаем наш рабочий стрим, так как у вас накопились вопросы, Ну, организуйтесь, пожалуйста, и с удовольствием его поведу. Все организованы, ждут тебя в чате. Призм-бит. Чего ты не появляешься? Что ты там такие идеи э, не освещаешь? Ребята, организуйтесь, мы приведем рабочий стрим. Ты с 8 декабря собирал вопросы от сообщества, биржи, которую ты создал, которую ты руководил. Хотя там нам раньше зачесывало, да, что дофига людей там руководителей, ты там вообще какую-то маленькую часть только имеешь. А по факту оказывается, что ты полноправный владелец и единственный владелец этой биржи. Поэтому, Васильев, ты тут нам давай лапшу на уши не вешай. Мы уже видим какой-то балабол. Ну расскажите, вы как, как давно вас из польской тюрьмы отпустили, насколько я знаю, уже пару месяцев да, прошло? Ну, 7, 7 декабря. Там долгая история интересная. Ну, можно можем вообще сегодня только про Польшу разговаривать, там свои приколы. Ну, вас, наверное, другое интересует. Да, но как вот вам после поезд вы сказали, два раза сидели в тюрьме. Польская тюрьма как отличается от той, в которой вы были до этого? Конечно, я думаю, что это итальянское, хуже итальянское нету, ну, поляки, поляки вот, там друзья, знакомые пишут условия в амстердамской и норвежской, там у них плейстейш. Васильев, у тебя вот смотрю, биржи не получается. ну ты их или целенаправленно скамешь, или тебя наебывают, ну ты всегда людей кидаешь, получается, вот твое лицо светится там, в этих проектах, где кидают людей от твоего имени, может ты, раз у тебя такие уже э, есть познания в отсидках, в этом всем, может ты, по примеру, Мопса, дяди пса, заведешь канал и будешь таким образом зарабатывать? Может у тебя это лучше получаться будет? на телевизоры, все хорошо. Ну, Польша, Польша это само. Польша это само. Да, Хоть они победили коммунизм там в 90 но менталитет и все-таки отношения, ну, там беспредел. Да? Там беспредел именно правовой. По медицине, по условиям там порядок, там нет туберкулеза, нет никаких болезней, они слетят. Там есть там, местные, так называемые, плотные, наверное, они называются не грипционцы. Ну, можно посмотреть, есть фильм на польской тюрьме, передачи еженедельные на канале. В этом плане они открыты. Но меня удивляет страна, когда, ну, на самом деле это касается России, в Польше каждый день по телевизору показывали, сколько у них своб... занято коек, свободных коек, сколько людей умерло. Но никто не показывает, что происходит в тюрьме. Хотя в тюрьме смертность выше, чем от коронавируса, Там очень много суицидов, давление психологическое. Никого не волнует. знаете, у нас в тюрьме было 2000 человек. И то это было сезон. То есть там, в, общем, в основном, все до решения суда никого не... Так ты в Беларусь проезжаешь, тут протестируешь камеру на скольких? На пятерых, на шестерых, где 20, 40 находится. Потом еще один свой отзыв оставишь. Полнуют, э, что происходит там, с насильниками, с убийцами, когда они выходят? То есть такие социальные проблемы, я считаю, ну, как общество, вот, кстати, у вас есть дети? Нет. Ну Младшие там, братья и сестры. Ну, я думаю, что вы как, я, там, как будущая мама, просто как девушка, вам интересно, вы живете в городе. А сколько в городе насильников? А что с ними происходит? А кто из них кто кто ну кто из Я не знаю, правильно это была бы мера или нет, да, если бы так всех людей помечали такими руками говорили: сегодня выходит фор дмитрий васильев на свободу но по факту зачем на граждан смуту нагонять панику какую-то создавать как раз таки правоохранительные органы должны заниматься тем во первых чтобы перевоспитать этого человека во вторых чтобы следить за ним на свободе да? в россии там в беларуси в наших странах в снг в украине я думаю, эти люди еще на учете каком-то стоят, ходят, отмечаются, к ним проверки какие-то приходят. Э этим не надо людей предупреждать, все, сидите дома, бойтесь, преступник какой-то вышел на свободу. Ну, что за бред вообще? Статистика, да, такая должна быть открытая, наверное, и каждый, кому интересно, уже может заходить, и читать, но в новостях там как-то это передавать, ну, я не знаю. Это э, из пустоты раздувания проблемы ни о чем справиться как ты биржей займись своей люди бабки ждут как справился? ну такая статистика которая нужна но зато мы все знаем курс биткоина мы все знаем сколько у нас сегодня коронавируса но мы не знаем простых вопросов и вот у нас в чате есть там даже вот александр он связан с он активист и он я надеюсь он меня понимает и согласится со мной что очень много социальных проблем да мы не говорим сейчас там о но много проблем общества на которые мы просто закрываем глаза так ты блять закрываешь глаза на первоочередную проблему у тебя биржа сломалась по причине того, что там кого-то кинул, тебя в тюрьму посадили. И ты теперь еще под эту мольку кинул других людей. И ты там уже в Польше собираешься в тюрьмах вопросы решать, а у тебя под носом биржа твоя поломная, где у людей бабки застряли. Ты эту проблему решили для начала? И хотелось бы на них обращать внимание. То есть у вас... вы, вы, что, вы хотели бы заняться этим вопросом, или вы думаете, что не хватает активистов для этого, чтобы это я вижу, я вижу проблемы. Да? Мы все, мы все занимаемся чем-то, что нам дает какой-то плюс энергии. Да, там, большинство людей занимаются, там, живут там ради денег. Да? Но деньги это форма энергии. Но когда, ну, у меня была хорошая зарплата, у меня были там сверхдоходы, ну, я был как бы, да, там до 8-значными суммами. И ну, там нет счастья. Там есть геморрой, проблемы, там есть друзья, которые тебя там хотят обмануть, кинуть. Там много сразу друзей появляется. Да? А Почему-то когда уходят деньги, они... Ты не тех людей друзьями называешь. Исчезают но ну, вы, вы мне сами рассказали, да, что вы, там, у вас есть финансовые интересы, финансовые конфликты, вы там, тоже, э, ну, вы столкнулись с правовыми проблемами, и 80% э, проблем в жизни из-за денег. Кто-то кому-то одолжил, не вернул, кредиты, банки, да, соответственно, а вдруг... 80% проблем в жизни у людей из-за денег, у тех людей, которые живут ради денег. Если ты не живешь ради денег и деньги это не твоя цель в жизни то явно у тебя не будет из-за них 80 процентов проблем да понятное дело деньги нам всем нужны они участвуют ежедневно в нашей жизни но не надо так преувеличивать хотя может быть он и не преувеличивает возможно у него действительно 80 процентов проблем в жизни именно из-за денег потому что этот человек видит целью своей жизни деньги другу одолжил, потом приходится соответственно, решать, потом в результате кто одолживает деньги, он, он, он и оказывается в тюрьме. И вот эту проблему финансового взаимодействия, ее можно решить. Но почему, почему у нас люди пользуются, допустим, кэшем и пользуются банком? Ну, банальный пример, да, кейс. Человек друг другу хочет одолжить 100 тысяч долларов. В нормальной стране он это сделает онлайн. И еще как бы заплатит налоги. Но ну даже в моем... Ой, мой... Ой, давай кейсы, давай примеры. Что в нормальной стране в Америке нету людей, которые наличкой одолжают кэшем бабки? В Европе нету таких людей. Что за стереотипы тупорылые? Что за идиотские стереотипы? И зачем это все онлайн делать? Чтобы это а, все было прозрачно, да? Чтобы ты потом мог в Сберия отправить, указать пометку. Отдалживаю, да? Так я так могу за что-нибудь заплатить, написать, отдалживаю. Ну, как, как я это вообще буду доказывать? А почему я не могу кэшем одолжить и нотариально это все заверить? Расписку взять с человека. Почему я так не могу сделать? Что за бред? Что опять за раздувание проблемы из воздуха? Я картине мира, нормальный стартмалом. Но получается это дело через кэш, в результате второй не отдает. Что происходит? Вы из какого города? В каком городе живете? Москва? Нет, Дубай. А Дубай. Ну у вас там у по современнее. Вот, но в Москве, соответственно, появляются решалы, которые там за процент. Ну знакомая ситуация. Ну я с такими ситуациями. То есть вы хотите сказать, что вы согласны вот с таким выражением, чем больше денег, тем больше проблем? Знакомая ситуация. Так не отдал же вы деньги, если у тебя все время возникают проблемы? Ну, просто бери не отдал Есть люди, которые говорят: друзья, мне вы но ну, чтобы не лишаться этих же самых друзей. В чем проблема, я не понимаю. Ну, конечно, в этом есть. Я к тому, что у нас есть э, технологии, которые позволяют решать большинство проблем. Но мы до сих пор, многие сферы жизни, мы используем мы ну, по старинке. Как ты решишь, если ты даже через блокчейн отдолжишь кому-то деньги, то он тебе их просто, если не отдает, то он их не будет отдавать. От того, что ты можешь. Кому-то другому показать, да, вот я ему одолжил, а что из этого изменится? Расписку бери, все то же самое будет, кэш, не кэш, какая нахрен разница? 2022 год года дворе, а мы до сих пор деньги одолжим кэшем, потому что боимся, что государство увидит, сколько у нас денег, и почему мы не можем сделать понятную прозрачную систему, такую платформу Uber для финансов, которая будет аноним, но где будут все финансовые взаимодействия, должен, обещал, одолжил, инвестировал, они будут на блокчейне видны. И... А бюрократию нахрена придумали, я еще раз говорю, нотариус, бумажка, заплатила. Зачем тебе комиссию в банку платить, если ты можешь кэшем отдать комиссию нотариусу заплатить? В чем проблема еще раз? Это потом уже в случае конфликта это решать Вы согласны, что это человек позволяет, я уверен, что вы даже понимаете, чем я. Я понимаю. Бля, для этого технологии не надо, блокчейн даже для этого не надо. Конечно, можно туда это все внедрить, но это не такая уж охренеть, какая большая проблема. Вот то, что у тебя биржа сломалась, и люди бабки свои не видят, это проблема. А то, что кто-то там кэшем отдалживает, и у него мозгов не хватает или не отдалживать эти бабки, или расписку взять, нотариально все заверить, то это, видите ли, проблема да, большая. Давай за идиотов теперь их проблемы решать. А речь, вечно вы как-то работаете сейчас вот над каким-то таким проектом? Ну, это, конечно, в планах, процессах, но для этого нужно хотя бы тысяч 10 человек, чтобы поддержал. Дима, скажите, да. давайте к вопросу о польской тюрьме. А за что вообще, вообще вас задержали? Как, как это произошло? Ну, меня задерживают по заявлению Интерпола. Я в Красной ноте, в аэропорту. Соответственно, ну, это было вечером, соответственно, на следующий день у меня было общение с прокурором. Ну, соответственно, ночью, -ночью я провел в тюрьме там, в, при аэропорту. Uh, и с хорошего. Я был очень рад, потому что в, uh, в Италии, uh, при такой же ситуации, в 2019 году uh, меня первое общение с судом было через три недели. Не, через две недели 14 дней я ждал. В на следующий день я думал, хорошая, быстрая страна, быстро разберутся. Тем более уже в Италии за это сидел, а Евросоюз он одинаковый. Uh, Казахстан сказал, что я в 2018 году, находясь в сентябре или в октябре в Алмате, обещал мне отметка <музыка> Калиева, женщина передала 20 тысяч долларов, я обещал ей вернуть и не вернуть. Соответственно, за это меня задержали в Польше. На мое предложение внести залог, депозит, потому что это по закону Польши, если это нарушает какие-то права, если это вред нанесет моему здоровью, семье, бизнесу, ну, соответственно, они могли бы отпустить по домашний арест. Прокурор он решил отказать в этом. Соответственно, сказал посетишь. Я говорю, товарищ прокурор, вы понимаете, это абсурд. Начнем с того, что я в 2018 году не был в Казахстане, ну просто не было у меня там. Ну ничего. Через 40 дней разобрались, Казахстан прислал документы, что они ошиблись. Оказывается, не официальная бумага, что они в 2018 году, в 2017 не в не 20 тысяч долларов, а 43, не женщине а трем мужчинам. Ну, бывают такие ошибки. Ну, все бывают. Вот, соответственно, первый суд у меня был, по-моему, через два с половиной месяца. Судья у меня очень знаменитый, если вы смотрите, там есть такой телеграм канал Нефта, белорусский, это же судья, Степану Путилу, не, ну, оставил его в Польше, не выдал его в Беларусь. И белорусы, соответственно, оставили ему, белорусы завели на него уголовное дело, на этого судью. Это мой судья, с ним два раза виделся, соответственно, через пятьдесят дней после того как казахи поменяли полностью все свои показания, я говорю, меня три адвоката, уважаемый суд, о, ошибки, ошибки, ошибки, вот вам бумаги от всех потерпевших, пострадавших, которые не имеют к претензий, ну нормальный суд говорит, ну как бы свободен, да, ну, нет даже материала дела, прокурор, прокурор говорит, нет, оставить его, он может скрыться, откуда открываться. все же три человека написали бумаги, что нет нет к претензий, ну судья подумал, подумал, говорит, да, что-то какие-то ошибки, наверное надо отпустить но заплатите залог. Теперь вопрос. Какой может быть залог за то, что меня обвиняли в 20 тысяч долларов в 2018 году, потом это переделали на 43 тысячи долларов в 2018 году? Конечно, складно рассказывает, и я не могу говорить, нет, это неправда, но, Дима, а вот когда выйдешь со своим сообществом, да, с биржей призмбит на связь, тут эти бумаги покажи, как люди отказались. От своих претензий. Конечно, я понимаю, что их там можно а, как-то ну, я могу от руки их сейчас сесть, написать и сказать, вот эти люди разными почерками, там, да, попросить кого-нибудь, но хотя бы даже такие бы доказательства были, это уже покрасочнее смотрелось. Но мы и такого даже не видим. Мы видим ролик, где диктора наняли, чтобы он озвучил текст. А, про оппозиционера Васильева рассказал, его прессуют в Польше за это, через Казахстан хотят в Беларусь вернуть. Но мы не видим реальных каких-то подтверждений этой ситуации, кроме слов. Бумаг никаких не видим, ничего вообще не видим. Поэтому, а как можно верить этому? Ну, есть бумажки, что у них нет ко мне ну, просто Где вот эти бумажки? Ну где? Вот, вот такой да, по-человечески. Сколько может быть максимальный залог? Ну, представьте, у вас за 20 тысяч долларов подали в международный рост интерпол? Ну, я рад, да. Вы, вы находитесь в городе, где у вас там с камерой в одном доме, наверное, жив, живут все, да, там по 20, по много-много миллионов долларов. А oh. меня за 20 тысяч долларов в да, Казахстан подают в интерпол. Это очень удивительно. Mm -hmm. Ну да, это, конечно, немножко... С камеры в одном доме, вот любит акценты человек расставлять. А кто знает, бумаги покажи по делу, что там именно 20 тысяч долларов или сколько, 30, 40, 100, может все предъявы там на миллионы долларов идут, мы-то этого не знаем, мы ни одной бумажники не видели. Ну и в итоге через какое время вас выпустили из тюрьмы? Выпустили Первый тюрьмы, как раз я рассказываю, через 2,5 месяца, первый суд, залог, судья назначил миллион долларов. А, да. То есть вы выплатили залог? Нет, ну, я не выплатил, его нереально выплатить, во-первых. Во-вторых, даже если бы такие деньги были, там друзья-партнеры сказали, что у них была мысль собрать, то там комиссии, комиссии, чтобы вы представляете, из, из России перевести миллион долларов официально. Во-первых, банки не пропустят. Во-вторых, мы посчитали комиссии где-то 70-80 тысяч долларов. Угу. Вот так. Так ты же, блядь, биржу создаешь одна за одной из камешек. Кстати, почему ты не в Дубаях находишься, а? Не в Дубайске. Э, ты же тоже скамер, получается. Вот уже вторую биржу за скамер. Правда, там не было, наверное, миллиона долларов. Но одна. Ты же криптоэнтузиаст. У тебя криптовалютные биржи. Какие официальные переводы? Что ты в крипте не мог перевести? Василий, ты че, клоун, блядь? Что ты нам тут зачесываешь? Какая вот денежная система? Хорошо, но... То есть у вас... Человека берешь ему, оплачиваешь самолет туда-обратно, он привозит эти бабки. В чем проблема, я вообще не понимаю. Или Васильев настолько тупой, что он кэш одалживает без расписок и не понимает, как еще по-другому деньги можно перевести, кроме как не через банк. Хотя криптовалютные биржи какие-то создает и всякими такими делами занимается. Еще сейчас вот в Беларуси крипторубль какой-то собирается создавать вторую государственную валюту. Представляете, какой человек? Какой был вот я извинился на второе заседание, через 4 месяца извинился, сказал, да, Дмитрий, извините, что тут Казахстан. Казахстан не прислал ни одной бумаги. Соответственно, mm -hmm. у меня на руках бумаги от казахских потерпевших, что у них нет претензий. То есть там получается, ну, прокуратура Казахстана изначально, она немножко только в комичной ситуации. Ну, все мы сейчас видим, ну, просто получается у прокуратуры Казахстана другие дела в этот период, наверное, были. что происходит в Казахстане в январе, mm -hmm. но я это раньше возбудили уголовное дело за 20 тысяч долларов. Полностью в Интерпол поменяли все данные и сказали, что ошиблись. Дальше в деле очень много ошибок, но это уже детали И сейчас у казахского следователя на руках есть документы, что потерпевшие ошиблись. Ну там даже нет повода. Но, соответственно, я до сих пор в Азии, я не могу, я, я бегаю со следователем в Казахстане. Вот такая вот у нас система, что преступник, по версии казахского следователя, бегает за ним. И он меня не поднимает. Да, я могу показать скрины, я ему звоню, говорю, я Дмитрий Васильев, свяжитесь со мной. Но следы от меня но бегает Это тогда... меня тоже не ответил, потому что я готовилась. Я хотела задать ему несколько вопросов. он Это я правильно понимаю? Так, минутку. Я вам скажу его фамилию. Он это... От... А, Нур-Султан, кажется, его зовут. Их там много, но вопрос в другом. В деле он рассказывает, что я от него бегаю, он не может со мной связаться. Но он не выходит на связь. Удивительно. Хорошо, но и так, в итоге, как вас отпустили в Польшу? То есть они, грубо говоря, извинились, сказали, Дмитрий, мы все перепутали, ошиблись, вот. Ну, все, да, не видим, нет смысла вас держать в Польше, да. Угу. А что вы сделали, когда вот вас отпустили? Вы улетели куда-то или вы в Польше остались? А, я, соответственно, ну, я, у меня есть как документы, у меня нет, нет ограничений, у меня нет ограничений по передвижению. То есть нет, да, то есть поляки от меня ничего не хотят, поэтому я там, совершил какие-то, конечно, там транспортные действия, встретиться с друзьями, с близкими. Вот. Но я, там, с тех пор у меня было 25, 20, ну, 22 перелета. Uh -huh. А скажите, а на вас сейчас есть какие-то вот, уголовные дела и может быть. Интерпол, Интерпол, Интерпол Казахстан, все то же самое, в последние три года. А вы где-то просили ну, Многие или... жал... Извините, Александр, мне жаловалось, что многих нет звука. Вот посмотрите в комментариях, вам не пишут. Мне просто пишут. Нет звука. Ну ну, мне пишут, что слышно трансляцию. Ну, на, на самом деле мне нравится, что у вас канал, вот он правда, да? Вы говорите, что сплетни, и мы занимаемся, Оксана. Вы молодец, вы, вы не обманываете. Угу. А ты первосплетник, который их разносит Васильев, ну вот просто ну вот На протяжении всего времени он белорусский Оппозиционер, задержали Держали его именно за это, он такая Значимая фигура Которая мешает белорусскому режиму Смотрим, Четыре дня назад Блок Бычковского Друзья, спешу вам сообщить в моей поездке в Санкт-Петербург Личные встречи с Дмитрием Васильевым Которого в узких кругах Именуют не, именуют не, не иначе Как криптогением в чем крипто гениальность его ну я до сих пор не понимаю если бы там еще биржевой гений да который биржи создает тогда ладно Ну хотя Binance вроде не он создал да а, поэтому почему так но ну, я вообще не понимаю Васильев даже до конца не одупляет а, что такое криптовалюта мне кажется ну вот на уровне гения потому что есть куча людей которые в этом шарят намного серьезнее чем Васильев а он уже собирается вот какой-то проект Васильев скамер, который, блядь, к Беларуси, считаю никакого отношения не имеет, Бычковский падал это, блядь, с Васильевым собираются и организуют какую-то а, государственную белорусскую криптовалюту. Ну вы представляете, до чего уровень дошел? Мразма, дебилизма, еще ж найдутся люди, которые в это дело вложатся и поверят этим двум клоунам. Четыре дня назад Василий в Петербурге. А в Петербурге вроде не задерживают, да, людей белорусов, которых разыскивает режим. А мне кажется задерживают, и мне кажется, что Васильев прекрасно понимает, что его туша никому тут в Беларуси не нужна, потому что это клоун, который ну ничего точно сделать вразумительного не может. Так, у вас тут все это видно? Ну. Все, Василий в Питере находится, все у него прекрасно. Вон ездит с Бычковскими, встречается, вместо того, чтобы запускать биржу, где люди ждут своих денег. Ну. Вам не... какой еще получше ну, пошли, да? То есть, вы... я вас человек надеюсь. Я вас вижу вот так. А, ну просто интересно, у кого картинка лучше, но ну, я думаю, что мне в комментариях напишут, у кого картинка лучше. Бля, еще с этой телкой писками помериться решил: у кого картинка лучше, охренеть. Да, Дим, не обмажен насчет сплетен. То есть, а вы, вы где-то сейчас просите политического убежища вообще в какой стране планируете жить дальше? Вы в России? вы прям такие, такие вопросы задаете. Давайте, пока, пока не получил, пока не получил, не буду говорить. Ну, то есть вы занимаетесь этим. Ну, конечно, ну тут, тут два, два варианта. Во-первых, во-первых, я могу получить официально польские документы, потому что я белорус, у меня прадед поляк. То есть они поляки, поляки меня еще как-то как своего. Да, но я на суде сказал, я на суде сказал, что, уважаемый судья, это цитата, Да, и я думаю, что вы меня ебете, потому что я русский. Ну, потому что поляки не любят русских, Сталин на них напал в спину, так бы они Гитлера победили, но это как бы старая тема. А после того, как я посмотрел, как вы ебёте своим, поляки... Ну, это бред, вообще это бред, вот э, всякие, всякие долбоёбы только так мыслят. Вот Путин хуйло, все россияне хуйло, при чем тут это? Почему Россия плохая, если там один человек, только плохой? Плохие только те люди, которые плохие. Сталин, блядь, напал в спину, Сталин хуйло. Ну, в чем проблема вообще? Что это за обобщения такие вот этого, ну, я до сих пор не понимаю. Просто своих, они так, они хуже, чем меня. Поэтому вопрос: польское правосудие это самое абсурдное правосудие в мире. Ну, это отдельная тематика, я все-таки доберусь, запишу видео. В Северной Корее намного лучше, Васильев. Съезди туда, соверши что-нибудь, что ты тут творишь, в этих наших странах, да, и посмотрим, как там с тобой расправляться будут. Потом ты, я думаю, поменяешь свое мнение, что в Польше самое плохое в мире правосудие. ну это прям. У меня глаза много Хорошо, Дмитрий, тема Вэкс меня очень интересует, вот даже в своем канале, я неоднократно читала, там какие-то инициативные группы собираются, вот эти клачки, которые расследуют движение денег после закр... закрытия, да, наверное, можно так это назвать, закрытие этого Векса. А мне интересно, как вам пришла вообще идея? идея. Написать я, насколько я знаю, вы Бирюченко написали где-то на форуме и предложили ему после того, как Бтце я перестала работать, создать новые во-первых, мы были крупными. На тот момент мы помогали там, с помощью партнеров, делали кодовую систему, мы разрабатывали в биржу, потому что на пике мы где-то были 30% от Векса. Есть, когда на Вексе был объем торгов биткоина 10-14 тысяч, то у нас было 3-5 тысяч. Я посмотрел, да, мы в львину долю комиссии платим Вексу. Ну, мы просто пылесосили. Это вся китайская тема, то, что обменники работали с Китаем, покупали биткоины. Мы были первые на рынке. Да, то есть тогда китайцы не знали, что такое по биткоину. Мы были первыми на рынке, мы первыми создали биржу, первые в YouTube начали пользоваться, блоги вести. Везде был первый. С Муратовым он знаком, там в Prism он самый первый. Вот сразу видно балаболов столпы толпы, потому что они всегда там придумывают себе какие-то звания, везде они первые. Наши не знали, что такое и ну, где-то повезло, я жил в Китае, партнер жил в России, мы просто были первыми. Мы за первый год с 20 тысяч долларов заработали 2 миллиона, только на обмене, да, без инвестиций к ну и как-то вот у нас получилось. Соответственно, я дальше ушел в обмены в биржу, потому что мне всегда нравилось создавать, создавать системы. Я взял в эту перспективу. И... Mm -hmm. Создавать, скам тебе нравилось, брить с людей. Когда летом Винника закрыли, мы с ним общались по поводу... Мы пополняли счета через там, Сепу, через Свифт. Ну, просто были таким крупным игроком, да, делали все, что можно и нельзя. Соответственно, биржа закрылась, я написал Беличенко, говорю, давай, давай, мы что, что делать будешь? Он говорит, слушай, ничего не хочу, проблема, ну, понятно, что боюсь. Вот. Думаю, как от этого токсичного актива избавиться. Ну, соответственно, я такой парень рисковый. Вот, решил, что нужно помочь людям вернуть деньги ну, и получить такую, ну, плюс, там, семейные отношения, там, разводы и все такое, в общем, решил, решил рискнуть и вот запустили биржу, решили приземлить ее в Москве, так как у нас Москва хорошая страна, вот, адвокат. Мусатов посоветовал нам тоже ресурс, И вот мы в сентябре мы запустились, начали работать. Доступа к жилькам у меня не было по понятным причине, потому что, во-первых, к тому моменту, э, в любой момент, это риск, в любой момент могли задержать, в когда мы запускали вес, э, все мои друзья знакомые, они боялись не звонить, они, когда я им звонил, говорили: им звоним, пожалуйста. Ну, потому что, если вы помните, да, все были шоки непонятно, такого не было президента, чтобы Америка закрывала какой-то бизнес. Вот, ну, у меня в жизни был такой президент, это был Черная Пятница в Поке, когда Америка закрыла два крупных сайта Funtiel подверштаст. Поэтому ну, я примерно понимал, как да, пропустился с юристами, какие у нас есть риски. Ну и, в общем, мы в этот как бы, такой интересный Вот не жалею, э, но ну, жалею, как бы, как это получилось но не жалею что писался потому что ну во-первых получили опыт во-вторых э, понимаю сейчас что у меня был у меня был доступ да там я основал компанию где-то купил э, капитализацию которая на рынке была там 35 миллиардов долларов на тот момент и если бы сейчас э, если бы сейчас э, все что по плану да, там, не... основал или купил ну я в теме ваксов вообще даже не собираюсь сюда влезать разбираться насколько я понимаю какая-то биржа соскамилась василиф ее просто выкупил или не соскамилась она америка ее там закрыла как-то василиф ее выкупил а теперь говорит что он основал с нуля если ты изменил название у этой биржи, это не значит, что ты ее основал. Аудитория, там, трафик это же все уже на ней было. И не совершенно каких-то грубых таких стратегических партнерских ошибок, то ну, за компании была бы минимум по 20-30 миллиардов. Ой, было бы. Если бы я купил биткоин в 201 году, там бы было, ну, вот такого рода разговоры идут. Э, есть там книжка Я просрал миллион, э, я могу написать книжку, что я просрал миллиард. Вот, поэтому... Так я тоже могу проср... написать книжку, как я просрал а, хулиард какой-нибудь, сказать, блин, надо было вот ставить а, на зеро вот тогда, или а, на ту или иную команду, или на тот или иной счет, да, а, на бой Хабиба с конором именно ту победу которая была да ну так много кто может говорить жизнь состоит из того что каждый человек в ней просирает какие-то возможности не всегда конечно но очень много поэтому ну давай ты давай ты свои эти наоборот положительные кейсы будешь рассказывать, которых у тебя, походу, не так уж и много. Ну, только те а, из них положительные для тебя, где ты заработал, а в том случае, когда кто-то потерял, когда кому-то это, наоборот, бедой вылилось. Ну, такой. Вот, рад, конечно, что остался жив, потому что адвокат случайно умер. Ну, бывает, что человек на вертолете разбился, а в 2018 году он вся дома по лестнице упал, и тоже умер. Вип-клиент – это SEO-адвокат. Вот, он как бы, на тот момент был другом, мы познакомились, у него застояла крупная сумма на вексе, там более 10 миллионов, и вот он случайно вот, с разницей 2-3 недели, ну, там, в районе этого месяца, умер соответственно, адвокат, которым, с которым были финансовые вопросы, и умер еще VIP-клиент-друг. Э вот, соответственно, я сижу, тиша воды, нежи травы, Пальцами на кого не показываю, ну, была-то органы, все все знают, но на самом деле все все знают, да, ну, другое просто, что у нас обманутые вкладчики пытаются что-то делать, но до сих пор не объединились, очень похоже на белорусов, Майзус, Серега, он осудил там, 200 миллионов долларов, отсудил накид. блять Васильев, такая падла двуличная, ну, такой ублюдочный человек, смотрите, когда ему угрожает опасность, он говорит, я сижу тише воды ниже травы, да, и ничего не делаю, потому что я за свою жопу переживаю, а белорусы, блядь, которые внутри страны находятся, которых больше 40 тысяч человек через изолятор прошло, да, за это все время, более 5 тысяч заведенных уголовных дел, сроки, блядь, за комментарии, там, за рисунок на асфальте реальные уголовные сроки, пытки там, убийства, да, вы представляете, да, что происходит, он говорит, блядь, эти долбоебы они не могут ничего там даже сделать ради своего благополучия да а васильев говорит а я сижу как эта девочка спрятался и наблюдаю за всем никуда не вылажу потому что я за свою жопу переживаю но на других кто делает так же а возможно и не так же даже на тех кто смелее меня но я их все равно обзову девками погаными которые сцутся в штанишки написали и убежали Вообще не мужские поступки совершают, а я, я-то другой, посмотрите на меня. Я-то что писал и в углу прятался? Нет, это все по, друг, по другим поводам, наверное, каким-то. Uh, у него на счетах не знаю, там, от 30 до 80 было. Он, конечно же, посмотрит, скажет, Дима, ты пигел, это мой бабки, нет, Серега, это бабки не твои, это, это бабки клиентов по Соответственно, он просто взял себе, присвоил, ну, смог, да, у него на счетах было. Ну, понимаете, что такое партнерские расчеты, у Мадиуса на счетах было там манипол, или да, манипов в тот момент был от 30 до 80 миллионов. По моей информации 80, там Серега говорит 30-50. Ну, в общем-то, он, он себе эти деньги не забрал. Да, а в смотрят на это все и, и жалуются. Но, соответственно, жаловаться некому, потому что правоохранительные органы замечены именно в теме Текс. Ну и по косвенным признакам замешаны в ПТСИ. У нас там, в ПТЦЕ, Михайлова. Там в Рублевске хорошо от, э, от, ФБР гой, господи, там была же война отдела ФСБ, который занимался IT-преступлениями, и который занимался ну, вот этим вот наркотрафиком, Давайте, вот мы, мы, мы, мы по сравнению с ними с вами кто? Вот мне кажется, как муравьи со слонов. А да, того, что там муравьи, муравьи будут рассказывать, что там, чем слон какает, ну вообще, ну ни на что не снимать. Нас можно только смыть волной. Понимаете, да? давайте просто вот не лезть там, куда не надо и жить спокойно, счастливо и, и дружно. И будем, будем живы. Да. А, а белорусам рекомендуют, вы чего там, блядь, уселись? Быстро взяли там палки, вилы в руки, ножи пошли устраивать революцию. А давайте там пишите на своих магазинчиках и бизнесах, что принимаете какую-то там криптовалюту в обход государства. Чего вы с цикунишки такие? Вот мы сядем, и чтобы остаться живыми, будем сидеть и за всем этим наблюдать. А вы чё девки поганые, быстро пошли устраивать то, что нужно мне. Вот такая позиция у Васильева. Ну вот посмотрите, какое чмо создала биржу призмбит и кинула в очередной раз людей. Вот именно на этой бирже. Вы, тем более, понимаете, вы девушка опытная, но все равно... Лично потом. этом... Хорошо, договорились. Тогда вопрос... Ну, то есть, вот... Вы получили урок, потеряли деньги... Точно потеряли деньги. Запустив ВТЦЕ, мы рискуем... Да, Во-первых, я считаю историю, что это больше 20 миллионов долларов. Во-первых, мы запустив ВТЦЕ, запустив ПЕС, мы вернули людям около, наверное, миллионов восемьсот, они вывели. Я никогда не забуду на конференции Сколько Сколково, молодой человек там лет 16 подходит и говорит... Да как ты запустил там, были на счетах эти бабки? Спасибо большое, и вы мне как бы вывели стопитьку. На тот момент в Пабе Коина было полтора миллиона долларов. Мой молодой пеньек просто забыл уже про эти деньги. Он получил полтора миллиона долларов, он стал millionaire. И почему-то говорят, что вот Василий плохой, Василий плохой, там на версии потеряли люди там 200 миллионов долларов. Ну, во-первых, на вексе потеряли люди деньги, которые остались в битцеи, во-вторых, процентов 70-80 вывели. Да, я причастен к теме, что люди потеряли там 200-300 миллионов долларов. Но я также причастен к теме, что люди получили 800 миллионов долларов. И теперь как? Так что ты их со своего кармана выложил? Я не понимаю. Или они были заморожены? Если они были заморожены? и люди не все потом бабки вывели, то это еще раз показывает ситуацию с призмбит, когда у биржи просто не хватает денег, хотя биржа зарабатывает на комиссиях, там не может не хватать денег. Вот принес человек тысячу долларов на биржу, прикупил какую-то криптовалюту, и у него биржа взяла комиссию. Вот эта комиссия это и есть заработок биржи. А у пользователя сколько было за вычетом комиссии, столько и осталось. И они там должны оставаться на бирже. И вот все эти комиссии составляют заработок биржи. Листинги, там хуйни всякой токенов, этих еще остальных криптовалют. Это тоже заработок отдельный какие-то еще там программы, это отдельный заработок, но деньги пользователи они не берут. А если биржа как призмбит не может рассчитаться с долгами а, ввиду отсутствие денег, которые люди туда занесли, то это значит, что руководитель этой биржи полный фуфил он не умеет управлять бизнесом. Он берет в долг у людей, без их ведома, между прочим, он крадет эти деньги у этих людей. И Васильев именно такая фигура. И с Вэйксом, с этим, с БТЦЕ, походу было все то же самое. Потому что он говорит, вот мы отдали, мы молодцы. Так вы, блядь, не все отдали, какие же вы молодцы. У меня хороший поступ, люди получили 800. У меня плохой поступ. Он мог сказать, да, они же что-то получили, могли ничего не получить. Так ты все равно вот выкупил ты там эту биржу или не выкупил, или вы опять с кем-то там сговорились, чтобы еще раз в очередной раз народ побрить. Что от этого меняется? Ты, типа чтобы из себя снять какие-то подозрения рассказать какую-то сказку сказать нет я не с камер хотя на самом деле ты с камер и все это делается исключительно для этого сейчас какой-нибудь долбоеб в комментариях выль, вылезет и скажет мне а ты попробуй так создать лучше попробуй сделать между прежде чем критиковать да так я вам одно скажу ленивы северные я поэтому ничего не делаю потому что во-первых не хочется мне в это влазить, а во-вторых, я считаю, что если я не сделаю какое-то дело, которое людям нанесет вред, то я уже лучше сделал, чем как гандон какой-нибудь, который возьмет, создает биржу, соскамит, люди там деньги потеряют, а потом найдутся защитнички, которые мне будут говорить, а ты лучше сделай. Так я своим неделанием делаю уже намного лучше. Люди не даст ну, остаток на кстати по 800 Вопрос. Почему только говорят, что я плохой? Почему-то эти там, 300 миллионов потеряны, они перевешивают как, все, что хорошее, как, что я сделал для капитания. Дима, как хорошее, они вспоминают, только плохое. Это ну, я важно. надеюсь, я надеюсь, именно поэтому я другой остался жив, да, и ну, все понимают, что я там, не брал, да, даже там подвижения, хотя там этот сумасшедший костя, он мне угрожает, там, в семье угрожает. Вот, там, все. По я знаю. Да. Вот, mm -hmm. ну там любой нормальный человек понимает, что те эфиры даже. Я находился в польской тюрьме, там движение по эфиру. Ну, у, меня, у меня даже. Это, как я понимаю, это старые крыши, э, это свежные, но у меня даже физически не могло быть не нужно. Ну, по пущелка с головой проблемы, поэтому да, я до получаю угрозу. А, так, ну какая угроза, мы знаем. А как у тебя физически не могло быть? Ты не мог никому, приватник, сказать, как вообще получить к ним доступ. Ты же как-то общался с людьми, как-то ты там млявочки, всякие весточки писал. Почему ты Доронин же как-то может это все делать? И ты точно так же мог. Ну, Василий, хватит пругугнать. Сейчас вернемся еще, у меня тоже по поводу этого вопрос. А вот мне интересно, вы были лично знакомы с кем-то из основателей Векс? Ну то есть или вы вот как-то только вы знаете? Да, эта компания была на мне. Название придумала еще год назад наша с вами общая знакомая, видимо. Ирина, о которой мы обсудили в улички. Я, я, я, я только читала ее, поэтому... Да, соответственно, название. название было старое, ну, мне нравится название. Соответственно, с Алексеем я познакомился уже в процессе запуска лично. Ну, я познакомился с адвокатом. Mm -hmm. А с винником я первый раз лично удался на суде, когда я ездил выступать и его защиту. А это правда, что вы вот этого вот Мусадова как раз поделились? Там какая история, да, правда? Какая история? Я знаком, у нас был брокерный проект с Дмитрием Зубахом. Дмитрий Зубах, если вбить, это там русский хакер Кемля, он... Может, его... Ну, я, я, я рассказываю, что был да, То есть Мусатов, Мусатов нас обманул, кинул, по ну, всем, во всем там, хоть и о мертвых, как бы, да, типа, ну, да, ну, а мертвых, если мертвый ёбаным ли или как-нибудь по-другому, то почему о нем не сказать, что он гандон? Вот, соответственно. Это на поминках хреново, когда ты взрываешься, там родственники, да, близкие, родные сидят, и ты начинаешь рассказывать, какой он гандон, тогда да, конечно, либо хорошо, либо никак, но так по факту, по жизни, но был такой перец, который не очень хорошо себя, например, вел, почему бы об этом и не вспомнить, не рассказать, если ты уже завел об этом диалог и восстанавливаешь хронологию событий, в чем проблема? Ну, Логично, да, что обратиться к человеку, который уже сидел там, в, э, он Дмитрий на Кипре, кажется, был. Да? Здесь, ну, Греция, ну, я посчитал, что Греция, Кипр рядом. Соответственно, такая же тема, э, американцы его задержали, вернее, э, задержали, видимо, вперед, но американцы арест, ордер на лист. Я против Сидима, Дима, Дима, вот как бы есть. Логика, пиздец, Греция и Кипр рядом, значит, там все то же самое. По такой логике, Северная и Южная Корея, это плюс-минус одно и то же, да, Васильев? Это был который мне помог. Соответственно, кому еще обращаться, когда на рынке только у одного человека есть опыт Обратились в Мусатов, то есть вы познакомились, когда уже проект был запущен? А как у вас как у вас роли распределялись в Бэкс? Изначально, изначально Кирченко вел с себя как ничего не хочу, это геморрой токсичный, но ну, он до сих пор как бы его еще б, то есть он хотел до этого избавиться. Но мы договорились, что мы формируем команду там за три-четыре месяца, ну, вы представляете, да там за месяц даже собрать команду на биржу, он практически нереально был, нам произошло, что было готово, и я хотел как бы там, полностью финансы принять как там. Пизда, ты такой уже прошаренный три-четыре месяца формировать, там за месяц собрал у тебя до этого биржа была. Сейчас призмбит работал, а восстановить работу призмбита ты не можешь. Ты просто тупо не можешь. Какой ты нахрен профессионал? Какой ты крипто блять? Как вообще язык? Рука повернулась написать вот это Оксана или кто такую хуйню про Васильева? Морозит людей чисто на изи. И еще называется гением каким-то уже полностью работает там работает, тем более мы а, выплачивали токены, выкупали токены, то есть изначально люди выплачивали 68 процентов. Для 62-38 мы выбрали золотое сечение, то есть люди получили 62 процента деньгами, ну прям балансами своими 38 8 процентов токенами, и соответственно формировали команду и планировали, что а, переченка выйдет, когда, когда без него этот корабль будет там, развиваться. Ну соответственно оставили себе какую-то часть криптовалюты. Но появился, соответственно, админ-ресурс, который привел и посоветовал. А, нет, господин Мусатов и Наталья Касперская, это Константин Малафеев, он как бы стал партнером, и мы разделили, мы разделили биржу на троих. 33-33-33. Я занимался управлением операционным развитием, общением с властью и админресурсом занимался, занимался команда Константина, и Берещенко занимался ну к как этому бы старыми хвостами проблемы ну понятно что там вид клиент старый его ну то есть биржа то его была бы съешься поэтому он, ну, он продолжал продолжал как бы передавать тела ну проблема еще раз был мин ну это все недолго продлилось буквально там 3 месяца да, и за половину времени я потратил на полет на полеты к Виннику обучение адвоката, и через 3 месяца меня начинали начали отжимать ну вот и, соответственно, там начал даже в СБУ и у меня было я не верил что такое может произойти потому что биржа реально приносила там тридцать миллионов долларов в месяц и немножко ее подкрутить э -э, она приносила миллионов сто Надо да, подкрутить там буквально на два 3 два офиса в Казахстане в Европе и просто да, ну открыть, просто об обмень ты же уже давно видишь, что в Казахстане полный пиздец происходит. О каком открытии биржи ты там думал? Ну, опять, вот если сопоставлять слова, которые говорит Васильев, сразу понятно, что он пиздобол. Соответственно, меня начали отжимать, и я понял, что... Начнутся приключения, поэтому в Фейсбуке я написал, что я, ну, я к уже никакого отношения не имею. Mm -hmm. Также он писал про Призмбит очень давно, уже год назад точно, что все, к Призмбиту он никакого отношения не имеет, у него там просто должности директор, и вообще там, чуть ли он не имеет никаких акций владения этой компании а Когда он сел в тюрьму, оказалось, что доступ к бирже только у Васильева. Хотя как такое может быть, если бирже ему не принадлежит? Странные вещи происходят. Потому что балансы пользователя потеряли в июле. Uh -huh. а, а вот вы уже ну наверняка общались вот с, с, с партнерами. Yeah, right. Вы вообще предполагали, uh -huh. что это uh -huh. может быть там, там. Вот Бизнес приносит 30 миллионов в месяц. То есть за 10 месяцев он приносит полностью как бы, все балансы, какие есть. Это корова, которая несла просто платиновые яйца. да И я, я, я ждал, пока там, партнеры разберутся, э, ну, там, я не знаю, что они делили. Вот, в результате они, видимо, что-то не поделили, но ну, в интернете можно почитать. Дальше просто проходило без меня, я повторюсь, не очень хочу в это потому что мне нравится быть живым, да, пить чай и разговаривать с пусками. Поэтому хотелось бы это продолжить, как бы, да, в том же духе, я еще молодой. и вот, Суицидальный? вот да-да-да. А по поводу Беларуси собирается все равно создавать валюту какую-то вторую государственную и находится в Питере. Ну как-то инстинкт самосохранения очень фигово работает. Смысле, да, Хотя других и беларусов особенно, которые находятся в стране, подталкивает на то, чтобы они совершали ну якобы преступления по текущему законодательству и им за это может грозить срок, штраф, смерть пытки, а людей на это он готов сподвигать, а сам своей жопой жертвовать Васильев не хочет. Я поняла, я, а Сколик, вот, вот последний вопрос, когда меня беспокоит, а насчет вот, незащищенности вообще платформы, насколько я знаю, там было много разных атак на нее, почему вот как-то вы не продумывали а, безопасность? Не понимаю, чем... Ну, незащищенность, Вакси, я насколько знаю, что было много разных там... Да. Бинанс, бинанс просто вот каждый день атакуют сотни тысяч. И бинанс терял и теряет. Да, просто не о всем говорят. Это мир крипты это развивается. Это может быть ошибка в протоколе, ошибка в блокчейне, да, то есть монет много. Поэтому здесь это сложно. Биржа это сложно IT-продукт. А учитывая то, что БДСЕ он был там написан давно-давно, понятно, что были какие-то дырки, но с балансами все сходилось, и это все не физично. Там доходы, доходы превышали даже риски езджи, там холодное горячее хранение. Если до сих пор эти кошельки, видео живы, и там миллиарды путешествуют. Поэтому ну, о чем мы говорим? Крипта есть. Тут вопрос организованности, это то, что мы живем в России, и вкладчики они объединившись, и правильно выстроив там диалог и Работа с правоохранительными органами и судами как минимум могли бы вернуть сто млн. Но видите, вот, что чего-то не хватает. Но то же самое у меня вопрос к да, если мы говорим, что у нас там есть проблема у страны, у людей, почему вы до сих пор не сделали свой банк? Да, вот почему белорусы жалуются, что Лукашенко Лукашенко, Европа Россия, все плохие, но до сих пор не. Так, блядь, Дим, приедет, сделай, покажи. Это свой банк. У IT страны. На минуточку есть Епам, триста тысяч сотрудников, и для банков делают все. Да, тем более тот же либер, он работал в Япаме и там Богорецов. Есть Варгейминг пятнадцать 20 двадцать тысяч сотрудников, у которых тоже свой банк многомиллиардный сервис. Ну, в вы, наверное, не играете танчики, но это топовая компания, и у них все хорошо. И белорусы объединившись, они давно как бы сделали свою, свою IT страну. Варгейминг уже давно не белорусская компания. Свою, свою криптовалюту, но этого не происходит. Это стандартная проблема общества, что люди не могут Нет. идти. Да, и мы это наблюдаем там теми же там, призмачами, совсем всем. это вот, политики и там, власти имущие, они эти пользуются. 10 человек, которые... Дим, пользуешься ты положением людей не совсем хорошим. Ты втираешься в доверие, выманиваешь у них деньги под предлогом каким-либо, а потом кидаешь на эти деньги и придумывая всякие оправдания. Ой, не получилось, не сошлось, все вокруг плохие, и я такой хороший которые объединены, которые команды выступают, даже ненавидят друг друга, они сильнее, чем сотни тысяч, которые разъединены. А вы, смотрите, вышли из Векса, и после этого вам какие-нибудь угрозы поступали? Конечно, Это я, во живу, два, два года живу не в России, да, потому что ну, я чувствовал, как бы, что... Мои жизни безопасности, как следствие, я повторюсь, как бы, там, два близких мне человека погибли в 2019 году случайной смертью, поэтому мы никого не обвиняем, но все, все прекрасно понимают. Смотрите, сейчас э, 8.35, максимум 9 мы закончим. Вы уверены, что мы 35 минут уже всасываем. Вэкс. Я понимаю, что вам интересно, у вас сплетни, но у вас еще другие темы есть. Мы с вами сейчас встретимся. Надеюсь, бывает. Да. Ну, у меня вот просто э, по последний, последний можно вопрос отправиться, и мы с вами перейдем. А может на ваш канал, просто я, я не уверен, что там тем друзьям, которым я вижу, э, вот там Борис Дмитрий Ероша, приятно видеть, это призмачив. Всего mm -hmm. интересует. Говорит друзьям Дмитрий Ерошев. Мне кажется, у Ярошева нет друзей вообще никаких. Даже жена его, не факт, что друг кому. Призм, развития, призм, я уверен. Да, там... Какое, блядь, развитие призм. Всем, кто пришел на тебя посмотреть на этом эфире, их интересует, когда заработает призм бит И когда к ним вернутся бабки Какое развитие призм Ты хуесосил призм совсем недавно Когда план там был от это Этого скама, да, ты говорил призм Говно, бля, давайте вкладываться В другие монеты, я вас научу Зарабатывать, я вас научу инвестировать А теперь, когда Дима все Просрал в очередной раз, он Пытается вернуться обратно в призм К Призмачам, потому что он знает, что это сообщество Людей, которые в принципе Негатива там тоже Полно их хватает, но если придет человек, скажет, у меня есть идея, давайте развивать монету, то люди к нему повернутся лицом, потому что у них вложены бабки в эту криптовалюту, и их интересует повышение курса, и Дима это прекрасно знает, на этих чувствах он будет играть. Но те люди, которые пришли именно на этот эфир, они пришли узнать о подробности о бирже призмбит, ни о каком развитии призм, тут речи идти не может. Дима, ты никчемный человек, ты ничего не можешь развить, у тебя тупо не хватает извилин в голове. Ты только нацелен на скам, на набивание своих карманов, еще чего-либо. О каком развитии? Маркетинговый гений, может, тебе еще там допишут, рядом с криптогением, ну, Давай вот эти вот сказки и павлинчество это, да, ну, заканчивай. Этому только долбоебы всякие могут верить. Сергей Зуфов, ну там много ну, по плану могут ну, говорить, реально людей другой интересует, а вы даже не даете вопросы задать. Я сижу, переживаю, у них их реально а, интересует другой. Как а миллионы я, заработать? Вы, как миллионы заработать? Чтобы заработать миллионы, обходите Васильева стороной, тогда у вас шансов будет намного больше. А вопросы я выберу вот самые интересные интересный, ну, которые мне покажется. В конце спрошу Диму, можно... А, а мне, ну, можно майку разыграть? У меня еще есть 3 майки Вот у нас проект такой социально-политический. Вот а Давайте разыграем майочку, я с удовольствием... Могу. Покажу поближе. Потом... Ну, она в оригинале должна была получше, то есть у нас есть Джокер, у нас есть qr code, да, есть биткоин по одной руке, а в левой руке дохлый, дохлый таракан две штуки, и внизу там еще валяются. Я надеюсь, беларусы оценят. Да и просто люди оценят. Прикольно получилось. Ну, последний вопрос, Дим, можно... Да, Почему вы из Where? Вот когда вы прилетели в Таиланд, после этого вы улетели в Лос-Анджелес, у, ну, у нас сидим в СБ. Почему вы потом полетели в Медельин? Что вы Привет. там делали? Во-первых, во я из Гонконга полетел в Сан-Франциско, потому что следователь, который задержал, прокурор, умный мужик, он находится в Сан-Франциско. Сан-Франциско мы все решили, мы поехали, я поехал в Вашингтон, тоже там встретиться. Вот Как раз в Сан-Франциско это было был Homeland Security, и там бы не, не было ПБР. ПБР было в Вашингтоне. я познакомился с белорусом, который расшифровал базу да, то есть там был, там был видимо, офицер, он армянин, русскоговорящий, по моей информации он сейчас работает в Бенанте. Есть, да, и был белорус, который занимался криптошифрованием. Я понимаю, что в России, меня, скорее всего, меня будут, потому что очень выгодно и легко было на тот момент меня убрать. Сказали бы, Василий умер, директор умер, все кошельки у него, люди извините. И у меня была мечта, да, у меня стресс, соответственно я понимаю, что ну, ехать не будет. У, у меня была всегда мечта побывать э, в Венесуэле, в Колумбии, на тот момент я смотрел э, фильм Пабло Искобара. Э, надо «Нарп, посмотрели, кстати, его? Угу, <говорит> смотреть. <говорит> да, у меня была мечта в Венесуэла, ну, просто всегда мечтал Венесуэле, хотел увидеть красивых девушек, природу, ну, потому что далеко. И Венесуэла не было прямого, кратко давно ставить в Венесуэлу Венесуэла не было прямого рейса, его вот, выводить скоро, и ближайший рейс был по богату... богата столица Колумбии, э, я понял, значит судьба. Да и полетел таблетом 200-300 долларов. Вот полетел по богату. Это горный город, холодный. Тысяча день там потусил, было холодно, неприятно. Ну понравился, конечно. Ну там с этапом полтора или два с половиной километра и посмотрел билет в Меделин, да, 50 долларов билет в Меделин, приехал туда и месяц там прожил, просто кайфовал. В центре города очень безопасно. Меделин из одного из самых опасных городов, там у них было по-моему 12 тысяч смертей в год убийств, стал одним из самых безопасных, стало 600. Просто навели порядок, да, стали там районы, да, стали там старые, там, старые русские Нивы, наркотики, кокаин, но опять же это все на каких В городе это туристы, все хорошо, там есть система по биткоину, Меделине, в Меделине биткоин там, наоборот не с комиссии ты покупаешь за платой, да, за качество, там доплачивают там. Нет, да, если, короче, если есть биткоин, если есть биткоин, ты хочешь выпить себе кэш, то ты доплачиваешь 5-8%. То есть за кэш ты можешь купить плюс 5-8%. Это мечтаю любого от Петрашенко. Там нужен кэш, там много биткоинов, ну, понятно, из Америки. И Медельин, на самом деле, лучший город, где жил. Идеальный климат. И всем советую съездить. Очень много иностранцев, очень много американцев из Майами, из Лос-Анджелеса, Красно-Франциско. Все, кто занимаются IT, живут там, потому что там дешево, там ах, идеальный климат, там хорошо. Единственный минус, там нет моря. Все остальное, это идеальный к то есть у вас такая туристическая поездка. Это город, где люди счастливы. За 500 долларов можно жить счастливо. Люди счастливы именно вот эти айтишники, про которых ты говоришь, потому что, я думаю, люди, которые коренное население, вряд ли они там счастливы, вряд ли у них даже найдется 500 долларов, за которые они там смогут свою жизнь и ни во что не дуть. Там занимался танцами, не испанский язык. Это реально лучший город именно Буалу. Это лучший город, где там счастливые, нормальные люди, красивые, улыбаются. Там все идеально. Хорошо. Тоже не черкалу, бывает. Давайте тогда про призм поговорим. Призм тоже очень интересный проект. Вы его придумали? Сам? Сам? Ой, блядь, не хочется говорить, что она тупая пизда, но так по факту и получается. Крипто сплетни. не, ну это на самом деле да сплетни. Если бы ты начал еще форсить тему, что Васильев призм придумал, то это на самом деле сплетни. Какие крипты? Она вообще не бум-бум, наверное. О чем разговаривает? Ну, я по Вексу вот не знаю, я в этой теме не осведомлен. Но ты, блядь, анонс делаешь, что будешь разговаривать о призм. Говоришь, что это интересный проект. И Васильеву говоришь, сами придумали этот проект. Ну, ну блядь, как так? Я с Алексеем Брадом был знаком за несколько лет. Я познакомился с Черностовади. Мне понравилась идеология. И я считаю, что Алексей его... Бля, вот я в Муратове, в Муратове, многие его там за что уважают, еще что-то. Вот я не вижу, не вижу вот этого, что все так кичатся знакомством с ним. Мне бы наоборот было стыдно, если бы он там как-то сбортался со мной, да, ну, с таким человеком как-то сближаться, общаться, дружить. Мне бы наоборот было стыдно потом постфактум, ну, вот мне сейчас лично не хотелось бы с ним дружить, потому что я в этом человеке, скажем так, не вижу человека среди моего окружения, он один из самых умных людей Вот этот человек мне про деньги, потому что у него биткоины были по 20, по 30, по 50 долларов. При мне ему предлагали остаток в проекте, он там вышел из нового проекта, когда увидел, что создатели ведут себе при мне ему предложили 10 миллионов долларов в проекте, чтобы он остался, он сказал, нет, ребята, вы с камерой, я с вами работать не буду, и он запустил приз. Это очень интересный социальный эксперимент. Мы с Алексеем побывали в Турции, там на одной конференций Алексей до этого делал митинги против Америки, против доллара. Что он там запустил? Чисто личко было, как многих проектах нанятые актеры там еще всякое такое сто процентов ну ну не сто процентов на 90 процентов мне кажется так и муратов чистая медийная фигура которая там как бы должен был раскачивать призм возможно долю какую-то в этом она имеет ну конечно понятное дело имеет ему монеты отгрузили. но это не создатели не основатель призм ну вот мне почему-то так кажется и вот Оксана, вы, вы там в, Дубае, в Дубае находитесь, вы понимаете, что если скамер хочет собрать бабла, он делает сайт, он делает, соответственно, там, шоу так называемое, и летит в Дубае и собирает бабу. Согласны? Конечно, нет. Так только долбоебы делают, которые э, ищут э, других долбоебов, которые на это поведутся. Ну, мне хочется собрать бабла, можно в любом месте. Да, была... Алекс... Алексей, Летал, Алексей Летал, Пакистан, Индия, Восточный Тимор. Вы знаете, что вообще за страна Восточный Тимор? Нет. Тимор. Ну. А была в Индонезии И в области Донезии нашли очень много нефти. Соответственно, пришли американцы, они на у нас всегда несут демократию и сказали, что это будет новая страна, в Восточной Индонезии. И самое обидное, что до сих пор это страна бедная. У них очень много нефти, у американских аппаратов типа, очень много денег, но люди живут до сих пор бедно. Вот, mm. ездил по а в Венесуэле нету американцев, а тоже очень много нефти. Ну почему-то они тоже бедные. Может, все проблемы не только в американцах и доносим и доносили идеологию. И это все начало с ММФ. ну, мы тут вернулись к в Идеология. Вот мы сейчас опять разговариваем. Вот Васильев на тех людях, которые вот, вот про идеологию вот этих людей именно он и кидает. Потому что мы берем проект призм. Кто бы там что, ни говорил про идеологию в этом проекте, на самом деле тут нет никакой идеологии. Наоборот, есть инструмент, механизм, прозрачный, почти что прозрачный инструмент. Пока что мы ждем открытого исходного кода целиком, но. Допустим, он уже открыт, и там все нормально. Да? Мы видим прозрачный инструмент, который видно вот насквозь, как через стекло. Видно, что там нет подводных камней, ничего нет. Тут не может быть идеологии. Когда у тебя все карты открыты, это как раз-таки и отсекает любую идеологию. Тебе не надо во что-то верить. Ты знаешь, как оно есть. Тебе не нужны никакие сказки, никакие обещания. Это вот то, что дает в основном идеология вот этих Муратовых, Мавроди. Тебе не надо в это верить. Ты смотришь на призм и знаешь, что так и будет, так и есть, и никак по-другому быть не может. Есть алгоритм, механизм, тут, тут, тут не может быть идеологии. Ну, идеология, смотря в каком смысле ее рассматриваем, да, вот здесь идеология, что мы будем пользоваться только криптовалютой призм. Понятное дело, что это идеология. А когда ты говоришь о справедливости, еще о чем-то, давайте мы создадим, это будет работать так, я вам обещаю, да не надо никаких обещаний. Ты просто открываешь исходный код, смотришь, как оно все есть, и видишь, так это или не так. Был гением. Он э, провел первое mm -hmm. АГУ-АСУ. Про был гением. Вот тоже не очень мне нравится, когда так про Мавроди говорят. Возможно, он был человеком не про деньги. Возможно. Этого я тоже утверждать не могу. Но эту систему, этот механизм придумал не он. Почему эта схема называется Понсы? Потому что создатель ее именно он и есть. Он делал первый парню. Когда вот это 30%, да, это есть парня. Он брал у людей деньги, говорит, ребят, вас все равно обманывают. Соответственно, 30... Нет, это было уже задолго до Мавроде. Вы самые можете получать 30% в месяц. Самое смешное, что Мавроди делает 200% в месяц, а домов ведет 30%. Ох ты, блядь, знаешь, знатоков таких по жизни Мавроди, я смотрю, ходит целая куча. И ну нам по телевизору, да, тогда не было интернет, по телевидению, им показывают. Когда Мавроди закрывали первый раз, во-первых, там было 13 или 18 армазов денег. Нигде нет. Ну, тут похоже, да, что... -то -то. Ну, это, да, да. ну там самое интересное, там не говорят про акции. «Доспрома». У него будет более 1-2% акций. С Гордоном интервью посмотрите, там про все сам Авроди говорит. Да, вот. я знаю. И как раз... Это не те, у Вот, соответственно, кто-то стал миллиарды. Да, похоже, на тот момент вложил, он начал вложиться. Да, я делаю уроки... Уже... Ну, Авроди на самом деле все умно делал, потому что он как раз на момент а, вот этой вот фигни, которая происходила. Ой, как она там, приватизация, да, вот это вся общая. Он как раз-таки у людей вот эти за свои ваучеры или ваучеры выкупал, короче. Вот людям тогда раздавали доли на всякие предприятия, и Мавроди за свои маврики просто под шумок все это дело выкупал, потому что люди не понимали, а что им делать. У них есть какие-то там доли на какие-то там заводы, еще что-то. А Мавроди это все дело выкупал, и по факту если бы ему не помешали, он бы скупил вообще как раз-таки в тот момент всю страну. То есть у Мавроди на руках были бы акции всех компаний вообще в стране. И вот эти миллиардеры, которые сейчас в России есть, которые стали миллиардерами за счет того, что они владеют там Газпромом, еще чем-нибудь там, да, как раз-таки Мавроди бы всем этим владел. В 1994-1995 годах года, там инфляция за год достигала мы сейчас не помним, да, там даже родители не помню. Диву, Дима, Дима. пирамид. А, Во-первых, пирамида все. Да, и самое главное, пирамида писал на Да, призм, это система и а, биткоин, Потому что биткоин пирамида, когда она маленькая делает 30% в месяц. Вы понимаете, но ну, вы согласитесь, что сейчас 5% людей продадут свой биткоин, ну не 5% биткоина продадут, миллион там, миллионов 4%, отпустит. Ну даже миллион биткоин продадут, биткоин будет ниже придут. Сейчас вообще а ты... Какая разница, даже там на майнинге делали 30% в месяц или не делали. Мы даже можем взять словную криптовалюту, которая не дает никаких процентов, но чисто за счет спроса и предложения ее цена регулируется. Да? Это тоже считается пирамидой, потому что если приходят новые люди, которые выкупают, а спрос, допустим, всегда на одном уровне, цена растет, то что мы получаем за счет привлечения новых людей, или новых денег возьмем единицу как деньги цена растет если люди выходят цена падает это как бы рыночные отношения если это все циклично сделать то любая биржевая сделка торги любой криптовалюты у которой нет даже майнинга парамайнинга, все равно есть какие-то пирамидальные свойства Потому что от притока только новых денег будет расти цена. Если старички будут выходить, те, у кого уже есть эта криптовалюта, то цена будет снижаться. Потому что NFT я вообще не рассматриваю как... Э как что-то вот такое, как криптовалюта, да, торги. Конечно, опять это все испоганили сделали, но вообще, на мой взгляд, это способ взаимодействия с аудиторией. Да, какого-нибудь певца, какого-нибудь проекта, какого-нибудь магазина, где ты можешь продать токены, а человек потом уже придя с цифровым. С цифровой копией, с этим токеном в реальный офлайн-магазин, может обменять его на товар. Или вот как первый твит Васильев говорит, да, просто кто-то коллекционер, он решил выкупить первый твит там какой-нибудь знаменитости, да за которым он наблюдает, чье творчество ему нравится. В этом плане NFT как взаимодействие в метавселенной это действительно крутая штука. И понятное дело, что большин... ну не большинство, а много коллекционеров они там покупают картину Джаконды, допустим, а потом в какой-то момент решают свою продать, когда она уже там стоит уже в сто раз дороже. Да, можно это использовать как средство заработка, выгодное средство вложений. Но в любом случае, ну, создавалось это, наверное, не для этого. Задумка была такая, не такая. А как сейчас вокруг NFT действительно какая-то шумиха происходит. И некоторые даже думают, что любой человек может взять, создать NFT токен и продать его за миллион долларов. Ну, конечно, какие-то триггеры должны быть для этого действия, чтобы у тебя кто-нибудь его купил. Да, мы понимаем того, что такое пирамида, когда ну, в какую-то систему координат. Ну, смотрите, я говорю про пирамиды, которые. Но это в Египте, Феопс, видел. Специальное определение пирамиды это когда следующие вкладчики получают последующие кладчики, это их тело депозита уходят наверх. Я вас пригласил, вы мне 10 долларов, это 50 долларов мы делить между собой. Если у нас не хватает. Это пирамида, да. Но когда мы говорим, что прозрачные, понятные условия нет, что получилось из ПИЗ, да, это, это такое неудачно, сами эксперименты, разработчики монеты, это общество, аналитика, там есть. Но изначально идеология в ее используют очень многие. Да, и для меня не разница между призма и биткойном. Ну, хорошо, скажите, чем, чем, почему призм больше пирамиды, чем биткойн? Пирамид? Вы можете любить любую другую криптовалюту из есть вот здесь, которую мы оба подставить. Вот, будем говорить, что биткойн, чем призм, пирамидальнее, чем биткойн. Ну, смотрите, я как бы оценку пирамиды это или не пирамиды, не дай я задала вам вопрос, не хочу от вас это услышать, а как бы... Сейчас, каждый пирамида как бы подходит. Вы можете сами это сказать. Есть список э, э, признаков пирамиды на сайте ЦБ. Вот, призм... Са, признак... извините, то есть вы хотите сказать, что орган, который не подчиняется в России никому, который назначает себе любые зарплаты, который убивает кого угодно, который, который сократил количество банковских лицензий с 700 до 300 за последние там, 10 лет, нас, который, подволил, который позволил вывести просто миллиарды долларов из страны, позволяет делать это, который заинтересован, чтобы люди пользовались его системой. Да? Вы представьте, вы, я, возможно, там, у, вас монополия, у вас монополия на рубль. И вы, по правилам, вы хотите повышать ставку? Нет. По Конституции у нас ЦБ обязана обязан обеспечивать стабильность рублю. А помните, у нас рубль был 30 рублей, а мы проснулись, доллар был 30 рублей, а мы проснулись, стало 70, потому что война на ДНР была. Да, ЦБ, где ЦБ был? Вы хотите сказать, что вот этот город, который манипулирует, никому не подчиняется, который делает просто триллионные схемы с Сбербанком, который они продают, правительство, покупают. А знаете, сколько у Сбербанка у нас одна из самых прибыльных компаний? За прошлый год триллион 800 миллионов, миллиардов. Кому принадлежит, кому принадлежит Сбербанк? Принадлежит иностранным юристам. Нам сказки рассказывают, и Сибирбанк до сих пор просто людей гранит. Они выкачивают из страны 2 миллиона в год, им 40% отдать назад. Это да. Да почему мы до сих пор, почему мы до сих пор пользуемся Visa Mastercard? И там я готовился к, к этой теме, ну, к своей теме по визам мастер-карт. У нас еще в 2014 году депутаты говорят, виза мастер-карт, сотому много вам платят. Виза Да, да, ну давайте 0,75%. Каждый раз рассчитывая страшно, что в России мы платим визи и мастер-карт 0,75%. Русские платят дать. Американцам или европейцам? Американцам это виза, европейцам это мастер-карт. Именно на минуту на карточку деньги платить по несколько раз. Она муку, я сам плачу с ПЛП. Но что нам мешает делать мир? Он у нас есть. У китайцев технологии, китайцы миллионы, они не платят. Они не позволит стране. У нас какое-то количество россиян ездит за границу, но меньше чем. 2%. вопросов нет. Два процента за границей пользуются визами секарты. А внутри страны у нас нет виза секарты. На законодательном уровне берем только минимум. мы сэкономим деньги. Ну нам это не надо. Зато мы телевизор рассказываем, какая Европа плохая, какая Европа плохая. Только мы платим, да. И многие сейчас со мной согласятся. Они скажут, да, Митт, а мы согласны, мы это знаем. И светит себя, это говорит, что, слушайте, вы там где-то на кредите зарабатываете больше 15%. Ну, нам не выгодно, чтобы люди уходили из депозитов из банков. Иначе наш мунополь разрушится. Потому что банки там контролируют. Мы хотим, как бы, грабим, пойти, не грабим. Адди подставляют агентство. Ну, покажите, что они не интересуются а страхования платит. кто Да, мне кажется, тут дело даже не совсем в депозитах вкладах. А тут дело в том, что, ну, не выгодно Центробанку, чтобы создавалась еще какая-то сторонняя платежная система, которая им будет не подконтрольна и которая в целом вообще никому даже не будет подконтрольна. Это хаос какой то Они это не могут себе подчинить, это возглавить, поэтому это вредит им в полной мере. Поэтому они вот этому как-то будут противостоять. И, и самое главное, что если я буду как частное лицо или как физ, юр лицо а, ком, в обход кассы, кому-то что-то продавать за криптовалюту, не фиксировать это нигде, и, естественно, не буду платить с этого налоги. Да, это самое важное, на, за счет чего живет государство. На и что ты вы говорить. Конечно, он будет пирамида. Я согласен, что это пирамиды, но у нас в стране извращенные извращенные пирамиды. У нас даже кооператив стал пирамидой. Хотя кооперация в мире развивается. И кооператив очень много тоже райфайзенбак, кооператив. Швейцария живет по принципу кордонах кооператив. Да, и кооперация, наверное, одна из лучших форм объединения. Но понятно, что вот, когда у вас монополия, понимаете, вы, вы свои комикам рассказываете, а моя большинство самый лучший, да, а все остальные это пирамидали. Все остальные это не добиткое. Так это все будет тоже. А просто ну вы понимаете, что как бы призм а, вообще в принципе нарушает законы ну просто большинство стран ну то есть, если например вы это убрали то это ну, как минимум там 159 вот что вы можете 159 просить просто просим я уже не к вам вы какая-то ну баба точно непонятная сейчас посмотрим что за 159 статья вообще мошенничество в чем мошенничество как призм попадает под эту статью где в призм в white paper написано что если ты закинешь там тысячу призм, купишь 1000 призм на тысячу рублей условную, купишь призмы, то ты потом заработаешь. там написано, что ты покупаешь монеты, и через некоторое время у тебя их станет больше. в чем тут мошенничество? ну мне лично это непонятно. если вы разбираетесь, напишите в комментариях. но ну, а проект призм не позиционирует себя даже как инвестиционный проект. это просто какая-то там криптовалюта. Ты покупаешь монеты, они у тебя увеличиваются на кошельке Никто о заработке вообще ничего не говорит. Понимаете. Да, поэтому я предлагаю подготовиться, и я вам задаю один вопрос. Вы да. или нет? Я говорю, да, такая же пирамида, как российский рубль и как биткоин. Вы можете либо согласиться, либо не согласиться. Соответственно, если вы соглашаетесь, то мы с вами подносим к координат. Если вы не соглашаетесь, вы приводите свои аргументы. Вы пока не готовы. Я вам даю возможность подготовиться. У вас есть там 138 участников. У вас из 300 подписчиков 138 участников, это очень круто. Это прям конверсия прям очень классная. Я надеюсь, что вас канал вырастет. Даю вам идею, что сейчас делать я не понимаю, это сарказм был или нет, потому что если мы перейдем на канал призмбита, то мы увидим, что там даже и такой конверсии нет. 52, а, ну мы просто не видим, какое количество подписчиков на этом канале есть. Но мы видим, что тут, ну, 3-2 тысячи просмотров, 3-2, 934, это уже в 3 раза меньше. А количество подписчиков скрыто по 500 просмотров. Поэтому, если это было сарказм, и ну, типа ну телочка у тебя там 300 чем-то подписчиков, а конверсия 138 человек в прямом эфире, то есть наоборот, ну, больше чем 50% зайди на прямые эфиры, любые, там такой аудитории, мне кажется, не будет, поэтому тут в этом плане, наоборот, все очень даже здорово, но эти люди, я напоминаю, они даже, наверное, не подписаны некоторые на этот канал, а на ее, они пришли послушать, что там с призм когда он запустится. А вот ты уже было больше 47 минут почти, что и ни слова про это не проронил. И, видимо, уже, наверное, не будет. Осталось сколько? 9-8 минут? Очень много белорусов ведут маленькие каналы, по 300, по 500, по 1000 человек. Они объединяются и делают один канал, Один канал называется «Революция сознания». На «Революция сознания» у этого маразматика дебильного. Который сначала был в партии Яблоко, потом его оттуда хуйнули, и он начал их говном поливать. Ну, у этого клоуна на канале объединяться, да, бросить. Когда кто-то пишет пост, кто-то пишет новость. Может, другой канал создастся, которым не Бучковский будет рулить, которым вообще никто не будет рулить. Чтобы более честно было. Какого хрена вообще у Бучковского кто-то там должен собираться? Еще раз напоминаю: два белоруса которые не являются белорусами по факту, а за Беларусь будут решать какие-то проблемы, валюты какие-то создавать, еще что-то делать. Ну, что за смех вообще? Ты вот, вот вышел бы в прямой эфир на канале Призмбита. И с людьми пообщался, отвечал на них вопросы. А то тут он вышел, час потратил, еще на один эфир готов. С Бычковским попиздеть он может. Там еще с Бычковским 100% ролики будут выходить или уже вышли. Не знаю, как этого клоуна увидел у Бычковского, отписался. Хотя и раньше думал это сделать. Ну думаю, ладно, посмотрим другую точку зрения. Тоже иногда полезно смотреть. Но когда вот я Василия его увидел на этом канале то понятное дело, что кнопка подписаться снова стала красной. это Если вы запустите очень много мед канал, и вы объедините большое количество каналов, ну, вы сами знаете, что это время читать, да, вы падываете душу. Мы понимаем, что 30 человек канал это не про бабки. Так, ага. так ты про бабки. Ну, ты говоришь, я не про бабки, но все равно ты опять приводишь тему к деньгам и говоришь: ну, блять, телка. Ты вообще не то делаешь, так ты бабок не заработаешь. Так может она и не хочет зарабатывать. Я хочу еще вот так дать. ты не можешь ей посоветовать, как зарабатывать, потому что твоя биржа у нее дебет с кредитом не сошелся. Ты людям бабки не можешь дать потому что их просто нету. Ты их потратил, ты их украл пользователей. я сейчас вообще ни в коем случае не пыталась там как-то сказать или там какое-то четкое утверждение, что это пирамида, или. Какой-то плохой проект. И мне просто интересно ваше э, мнение. Было. Ой, ты сказала, что она нарушает 159 пятьдесят статью о мошенничестве. Да в чем тут мошенничество? На этот э, счет какая-то крипто сливы, бля, крипто, крипто сплетни. Просто сплетни. Какие крипты, если ты в крипте вообще не бум бум. Я не говорю, что я бум бум, но я и то удупляю. У меня не, нет в названии канала крипта, потому что я понимаю, что я не совсем профессионал в этой сфере. Я а, знаю ты все ты. Да, я, я знаю, все его минусы, я сам покажу бы докажу любому, что это пирамида. проблема в том, что вы меня не докажете. Да, вы, ну, я, я... Скажите, а как вот PRISM сейчас работает, у вас, у вас написано? Я не биржа, я биржа для измочей. PRISM классный социальный эксперимент. Там есть минусы, там есть вы разработчики. Не имеете? Я изначально не имел отношения. Я биржа. Я, если мы говорим биткоин, то Бинанс это крупнейшая биржа для торговли на, на, на биткоина. Да? Я, я просто биржа, я создал отменник, я для призмачей. Мне нравится диалоги, я дружу с Алексеем Муратовым, и ну, как бы могу назвать его учителем, поэтому... Не, ну отпускай диалоги. идеология. Но мне нравится, как бы я понял, я понял как бы смысл вообще этого. И благодаря призме я очень много понял в криптовалюте, и для меня биткоин как бы стал более понятен. Хорошо, а как вы биткоин называете, Сатош или биткоин? Как правильно? Знаю, я называю эти американский рекам-то проекта, которые руки подарили, когда там <смех> будут... Блять, собрались два криптогения. Еще и Василий... Ну, блять, криптогень. Вот они, криптогень 21 века. Одна, блять, спрашивает, как правильно биткоин или Сатоши. А второй говорит, я не знаю, как правильно. Я называю там что-то, блять. Смотри, оксекшн или акция, там, ликсуша. Биткоин... Вот как ты называешь, рубль или копейка? Вот, биткоин это рубль, это когда целая часть, а сатоши это как копейка, это когда меньшая часть. Все, что после точки, это называется сатоши. Как правильно, блядь, биткоин или рубль? А это еще говорит, я не знаю. А -а -а -а. И, у меня, и все, мои, все мои позиции, все мои слова я могу аргументировать. У меня есть как бы логическое касательство моего Не что я где-то прочитал, услышал, да? У меня есть логик. Бля, Дим, нету у тебя логики никакой. У тебя есть потенциал мошенника. может даже хороший, потому что балаболь, что ты знатна. Но логики в тебе. Дим, а вы сейчас, кроме вот этой вот призмы бирже? Я правильно произношу? Потому что мне, скорее новые есть проекты, вы что-то сейчас делаете? Бля, да, будут, потому что. Чё старый? Старый уже соскамился, там бабки оттуда уже выплыли людей. Надо новые проекты создавать, на новые вот каналы приходить, к Бычковскому, к ней, чтобы новую аудиторию цеплять и уже с них какие-то бабки тянуть. Новые проекты создавать, в которые люди будут инвестировать. Во-первых, во я так как полтора месяца назад уходил, я уже Uh, это ну, там документы, бумажки, ну, это бюрократия стандартная. Uh -huh. да, ну, Процент 20 времени у меня уходит на социалку, это проект по адвокатам, потому что м, среди заключенных адвокатов очень много скамеров, очень много политических заключенных, нет сайта проекта, где мы видим, чтобы ну такой Uber, Google, Google среди тюрьмы. Да, Кто где сидит, как отправить письмо, найти адвоката, помочь, кто политически, кто не политический, Ну чтобы сравнивать условия в разных стран, сравнивать стоимость адвоката. Потому что когда человек попадает в заключение, ну вообще у нас у нас вот врачи, адвокаты и смерть, да. Это вот там три вещи, когда она происходит в нашей жизни, она случается со всеми, то просто налетает горшин на в машине. Ну когда мы касаемся смерти, да, сразу там, нотариусы, ну простите, что с плохого, значит, господан, все, в части, все все взрослые люди, все с этим сталкиваются. Да, появляются нотариусы, шакалы, какие-то родственники, ну, я может, отца, вы меня понимаете. Дальше касается врачей, когда человек попадает в больничку, мы готовы заплатить любое количество денег, и часто залезчивают врачи не профессиональные. Это боль, это проблема, особенно коронавирус в России, это сталкивается. Ну, столкнулись с этим все, и вот у нас пицца есть мористые больницы, у меня родственник попал в нее, там просто ну, там без шансов. У нас обслуживающего персонала нет, половины больницы болеют, оборудования нет, таблетки платные, все платное, и даже за деньги нет сервиса. И это боль, да, и, соответственно, нормальный человек не может платить за больницу, потому что система подгора не прорыва. Ты же, блядь, миллионер, не про деньги, оплати а родственнику лечения. В чем проблема, Василий? Я на крупе. Ну и, соответственно, все, что касается тюрьмы. Когда человек попадает, его задерживают. А учитывая, что у нас коррумпированная система, мы понимаем, что появляется сразу количество решал адвоката. Ну, например, ко мне приходит адвокат на 30-й день и предлагает, когда у в деле было написано 20 тысяч долларов, он предлагает мне за свою стоимость сколько? Как вы думаете? Не могу. 30 тысяч евро. 30 тысяч евро перед сто процентов. Я говорю, уважаемый адвокат, меня обвиняют 20 тысяч долларов. Мне проще заплатить 20 тысяч долларов пострадавшим, чем тебе 30 тысяч евро, когда это было 36 тысяч долларов, без гарантии результата. Это он только будет заниматься мной. Так, ну, Соответственно, адвокаты адвокат это шакалы. Да. То есть не все, но большинство. Мы заплатили 2 Винника 5 миллионов долларов, результата нет. Поэтому Винник а, до сих пор там, и, да, и у него там умерла жена, ну, беспредел. Плюс правовый беспредел. И я трачу время на там, составление плана, задач. Ну, у нас нет такого общемирового там, токена, проекта, стартапа, где мы можем узнать вот такие социальные проблемы решить. 20% времени уходит на восстановление призм, это не призм, это биржи, потому что там нет сотрудников, поэтому большинство участников это волнует, что с биржей очень все медленно, да, потому что команда обучения, это нереально долго, вот. плюс нужно как бы финансово восстановиться, поэтому 20% времени я трачу на проект, который мне там, может изноразово принести там, миллион долларов плюс, на да, это заниматься такими проектами. И... Походу все, что мы услышали, это очень долго, обучение это очень долго, ну блять, ну все походу очень долго на вексе там или где почему-то быстро было тут почему-то очень долго а дима у нас крипто гений профессионал уже не первая биржа но почему-то для него опять-таки это очень долго и консультацией, консультацией проектов. Сейчас, вот, ну, да, вот консультировать проекты какие-то он там может. Первым делом закончить свой проект, который сломался и который люди ждут, он не может. Кого-то консультирует, другие проекты, адвокатскую хуйню какую-то разрабатывает, которая стопудово даже не стартанет. А потом крипто белорусский рубль он, блядь, разрабатывает, который лучше бы не стартанул, потому что люди опять будут кинуты. Вот этим всем он может заниматься. А призмбит пошел нахуй. Все его держатели, бывшие, которые инвесторы, да, которые держали криптовалюту на призмбите, шли бы они тоже все куда подальше. Потому что у Димы другие проекты. Ему похуй на вас. Запускают там, биржу, там будет призм, там будут другие постмонеты, там будет план. Вот интересно, биржу я консультирую, помогаю. Будет план. Это значит, или вот это Мао создает. Чей план по факту является, или просто васильев создает новую биржу, чтобы опять дурачкам впарить сказать, ой, вот я их консультировал, крутые вообще ребята, на самом деле это его очередная биржа будет призмбить, и все со временем думает забудут. Уже там Дима, что-то с интернетом у вас, у вас как-то немножко пропадает голос или это у меня что происходит? Не да, надо, да, пускай, пускай ребята напишут. напишите, господи, напишите, напишите у кого проблемы с интернетом, у Сени, если вы пацаны, Ксения? Так, ну. У, у меня. Вам, типа, вам кто пишет? Что Сейчас, они просто какой-то как будто будет интернет плохо работал и немножко у меня проблема. У меня у меня все в порядке, соответственно, э, так понимаю, что у вас? Так, наверное, тоже. Скажите, а у вас сейчас, я понимаю, больше социальные какие-то проекты, а вы и. Александр, посмотрите, социальной... у нас на... Менделеев. Во-первых, не пишут, что у вас не предлагают. Во-вторых, у, у нас уже на Менделеевщине есть краткое резюме нашего с вами интервью. Что такое Менделеевщина? Ну ладно. Все сломалось. Я предлагаю закончить. Что-то плохой интернет в дубайске, конечно. Ну что, мы с миром заканчиваем, у нас будет характер, вы подготовитесь, будут вопросы, я вытру. Так, у меня со Васильев, выйди на связь, подготовиться он, выйдет еще на прямой эфир. С призм бить сообществом, очень давно ждут. А тогда, как-то, прошел час, было приятно. Вот. Вы, вы, собрали, вы собрали, если уже Менделеев на вас печатает сразу. Я только пощадка. Господа, пишите вопросы, будем раз в встречаться. Что, будем раз в неделю ну, встречаться? Думаю, мы можем с вами встречаться, приятно было с вами поговорить. Интересно было послушать ответ ну, на ваш... все. Ну что, друзья, такой эфир получился ответа на главный вопрос никто из вас не услышал я думаю этот ролик в основном будут смотреть а, те кто оставил свои бабки на бирже Prism Beat. и я думаю вы еще раз убедились а, какое говно васильев то что его слова но ну, верить точно нельзя и то какое самое главное крипто гений крипто специалист потому что ну ну по факту ничего ну, в этой голове все пусто Никакой он не смышленый человек. И бабки он вас точно зарабатывать тоже не научит. Но только если своими же способами. Как скамить какие-нибудь проекты, грабить людей и что-нибудь подобное. Пишите свое мнение в комментариях, что думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Потому что мне еще раз напоминаю, пишут, что я хейтер какой-то. Я хуй сосить только я могу, а ничего сделать не могу. Повторюсь, лучше уж... Васильев бы ничего не делал, чем кидал людей. Намного э, больше пользы от него было бы и меньше вреда. Поэтому не надо вот такую ересь писать Покажи как надо. Не могу я показать как надо, поэтому ничего не делаю. Но факт в том, что и Васильев не может показать как надо. Понятное дело, если в начинание открой свой бизнес, попробуй, да. Вот многие думают, какое-нибудь дело делать или нет. Вот тогда лучше уже попробовать себя в чем-то, да, запуститься и посмотреть, способен ты на это, попрет у тебя или нет. Но когда твои начинания связаны с тем, что люди на этом потеряют бабки, ну, тут надо все взвешивать, продумывать, оценивать риски и какие-то гарантии для себя. Отходные пути не в том плане, куда смыться, а какой-то фонд иметь уже за плечами, чтобы ты мог как-то уже возместить потери других людей своим своих инвесторов, а когда он так запускается на бум, у него ничего не получается, и только люди от этого теряют, а он наоборот в соку живет. Ну, это уже, ребята, мне кажется, не дело. Ну что, у меня на этом все, до скорых встреч.